Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик И сегодня мы будем играть в гонку вооружения Блокпост Мобайл Интро, погнали Итак, мы уже запустились на сервер И у нас первое оружие Так, карту я не особо знаю Поэтому... Будем импровизировать, будем импровизировать. Я вообще не знаю, где я сейчас нахожусь. Так. Если что, нам нужно синего мочить. Плеера. Плеруса. Плеерус. Так, я услышал. Опа, все, новая пушка у нас. Опа. Там еще один челик зашел. Отлично, уже 2 на 2 получается у нас. Хотя бы. Так. Уже 2 на 2 так фамос Так, отлично, отлично, пацаны Сейчас чисто спидран По гонке вооружения Блин, хотел сказать Спидран без смертей, но ладно Ладно, со смертью Потом я смотрю, у нас идет Калаш, так, я видел, кстати, чела На нож хотел Ладно, ладно Ничего страшного. Он афкшит, он афкшит, пацаны. Гонож, Какой нож? В смысле нож? Я тебя только что хотел на нож, ты отказался. Ты отказался. Ты поступил как не мужик. Ты поступил как не мужик. Поэтому я поддаваться тебе не намерен. Не намерен тебе поддаваться. Я буду мочить тебя. Я буду мочить тебя. Так, их двое, их двое. Так, калаш, отлично, отлично. Так, у меня калаш, тихо, тихо. Отлично, у меня М, у меня уже М. -ка. 14 хп, 14 хп. Блин, блин, блин, блин, блин, очень плохо, очень плохо. Так, народ потихоньку заходит, это меня радует. Так, минус 2, минус 2, отлично У меня дробовик, у меня дробовик Блин, меня убили Ну ладно, ничего, так Там двое, там есть АФКшник Нет, у меня АФКшник Че если я здесь пустую? что то будет, нет? Где-то чел Убил, осталось одного убить Осталось одного убить Перезарядка, перезарядка, отлично Отлично Отлично, на-на-на. Так, нифига у нас чел тут телепортируется. Ты что, читер? Читак, варигут? No, you know. Опа, отлично. Новый дробовик. Новый дробовик у нас. Потом идет у нас аук. Аук идет. Мне кажется, я пока побеждаю. Я пока побеждаю. О нет, о нет, блин, забрал Забрал Я хочу победить, но я, кажется, побежу Осталось 15 секунд Какая броня? Она и так долгая Чё за фигня? Почему вот у меня броня пропадает Так, сразу Боже, просто в крысу Все, я обиделся я также сделаю Я вообще сделаю так Я сделаю проще Я зарежу, так еще и убью Сауга Все, я буду мстить Я мстительный суп Я мстительная рыба 14 килов 14 киллов. Так, так, где? Победа, победа. Я думаю, победил я. Ну, лично я. Вы согласны? Так, какая-то эта катка была слишком быстрая, поэтому давайте еще одну. Let's go. Итак, друзья, мы уже загрузились, вот. Поэтому, давайте, побежали, побежали. Они где-то у нас на базе ходят. Эти двое где-то у нас на базе ходят. А их уже трое. Так, отлично, сейчас народ хотя появился. Так, отлично Так, минус один Минус один Так, минус два Минус два, я видел еще одного Блин, как он меня убил Черт Ладно, не повезло, не повезло Так, бежим Так, стоп Я у противника на базе Так, убиваем одна... Блин, тоже сзади заспавнился. Вот ему повезло. Вот ему повезло. Так. Так, у меня Фамас. У меня Фамас. Хорошая пушка. Очень хорошая. Так, нужно оглядываться, как я понимаю. Так, вот, отлично, отлично. Говорю, просто лучшая пушка Фамос. По точности, как мне кажется. Как-никак, да. Опа, убиваем мы еще одного, который у нас был. А, блин, минус 54, там еще один, там еще один. Ну, наш прям красава, наш, наш красавый. Так, у меня дробовик, а нет, у меня эмочка, у меня эмочка сейчас на данный момент. Так, и я нахожусь на первом месте, кстати. Я нахожусь на первом месте. Опа, убиваем. Опа, еще одного убиваем. Давайте будем здесь крысить. Будем здесь крысить. Потому что с дробовика на этой карте будет как-то сложновато, я так думаю. Ну или не знаю, давайте попробуем все-таки выйти. Попробуем. Нет, нет, нет, нет. Мне кажется, не получится Что-то нужно предпринять Что-то надо Ну что? Их четыре, их четыре человека Опа, отлично, отлично Минус один Получилось все-таки а, блин, почти, почти, тоже получилось забрать Минус 40 Урон, урон не прошел немножко Опа, отлично, так, новый дробовик, новый дробовик Буквально еще одно попадание, отлично Так, залетаем Его убили А, блин, в окне был, в окне был. Как его не заметил? Как его не заметил? Ладно. Отлично, так. Идем. Опа! Аук. Аук. Повезло, что у него было очень мало хп. А мне дали аук. Но аук прям отличная пушка. Так. У нас заспамился здесь чувачок. Так, убили. Опа, отлично, отлично Следующее оружие скаут Я должен дойти хотя бы до скаута, хотя бы Отлично, скаут Блин, почти убил, почти убил Как-то промазал, как-то промазал Так, следующее оружие у нас глок Следующее оружие глок Блин, убили Чёрт. Блин, у нас там чел! Мансуем. Блин, не получилось. У человека нового, у человека нового. Надо глок, надо глок! Быстренько. Отлично. А, у меня АВП, а не глок. А там было написано глок. Или это типа следующее, ну ладно. Вот такие у нас получились две игры. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи.